Добрый день. Минстрой России в своих письмах регулярно публикует индексы пересчета сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий. И мы, конечно же, применяем эти индексы в своей практической работе. Индексы Минстроя в зависимости от региона могут быть двух видов – единый индекс к СМР, либо индексы к отдельным составляющим прямых затрат, то есть отдельно к оплате труда, эксплуатации машин и материальным затратам. Рассмотрим приемы работы в комплексе А0 с индексами к элементам прямых затрат. Перед вами рабочая локальная смета. Она рассчитана по расценкам сметно-нормативной базы ФР-2001. В строках с единичными расценками определены прямые затраты и их составляющие на заданный объем работ. В этих строках одновременно рассчитаны накладные расходы и сметная прибыль. Все показатели строки рассчитаны в базисном уровне цен. Стоимость неучтенных материалов определена по сборникам сметных цен, входящих в состав базы ФР-2001 также в базисном уровне цен. Мы с вами знаем, что в комплексе А0 по смете формируются два набора итогов. Мы их называем основные. И базисные. В экранной форме сметы сейчас мы видим основные итоги. А во вкладке «Итоги строки» отображаются и базисные итоги. В нашем примере все строки рассчитаны в одном базисном уровне цен, поэтому значения одноименных основных и базисных итогов практически равны. В итогах сметы отображаются и основные, и базисные итоги. В соответствии с настройками основные итоги округлены до рубля, базисные рассчитаны с копейками. Вернемся к задаче пересчета локальной сметы в текущий уровень цен. Согласно 421 методике, при работе с индексами по элементам прямых затрат, оплата труда в текущем уровне цен определяется в строках сметы, а эксплуатация машин и материальные затраты в концевике. В комплексе 0 расчет сметы мы предлагаем все-таки выполнять традиционным способом. Это нам не помешает оформить локальную смету в соответствии с методикой. Индексы Минстроя к элементам прямых затрат мы применим в каждой строке. Сейчас в смету все расценки уже введены, но без применения индексов. Исправим эту ситуацию с помощью групповых операций. Выделим все строчки. Обратимся к разделу назначить пересчеты. В списке типовых пересчетов вы найдете пересчет по видам работ или объектов строительства со ссылкой на письмо Минстроя. Проверим его настройки. В контекстном меню выбираю пункт Открыть пересчет. Сейчас он настроен на шаблонную таблицу Минстроя. Подключим нужную нам таблицу. Выберем строку школы. Сохраним пересчет, выберем его для расчета. Теперь в строках сметы все основные итоги рассчитаны в текущем уровне цен, в том числе итоги по оплате труда. Соответственно, рассчитаны в текущих ценах накладные расходы и сметная прибыль. Базисные итоги остались без изменений. Перейдем во вкладку концевик сметы. В библиотеке концевиков Выберем концевик с названием BIM номер 2 индексы к элементам прямых затрат. Обратите внимание, в разделе концевика всего по смете в базисном уровне цен ведется обработка итогов с префиксом БАЗ, Например, в строках 3, 5, 6 и так далее. В строках концевика с затратами в базисных ценах значения представлены без округления. В разделе концевика всего по смете в текущем уровне цен, работа выполняется следующим образом. В строке 22 выводится значение основного итога номер 2 по оплате труда. Его расчет выполнен в строках сметы. Результат округлен до целого и просто выводится на печать в концевике. А в строках 23, 24, 25 к исходным базисным значениям по эксплуатации машин, материалов и перевозки применяются индексы. Результаты выводятся на печать и дополнительно сохраняются в основных итогах 2, 3, 5. Для эксплуатации машин, материалов и перевозки в концевике необходимо установить актуальные индексы. Мы уже знаем, что в базу А0 загружены электронные таблицы с индексами Минстроя. Можно выполнить операцию «Замена таблиц». Исходная таблица – индексы по объектам строительства. Новая таблица – индексы за четвертый квартал для Санкт-Петербурга. Уточняем вид объекта строительства – школы. В концевике автоматически заменились индексы по эксплуатации машин. И материальным затратам. Осталось только уточнить ссылку на письмо Минстроя. Далее в разделе концевика в текущем уровне цен работа ведется с основными итогами. Результаты округляются до целого рубля. Если в смете есть затраты на оборудование и прочее, то их также следует пересчитать в текущие цены. Если таких затрат в смете нет, эти строки можно оставить без внимания, строки концевика с нулевым значением на печать не выводятся. Подведем итог. Для расчета локальных смет базисно-индексным методом по правилам методики 421 в комплекс А0 введены типовые концевики с названиями BIM1 единый индекс СМР и BIM2 индексы к элементам прямых затрат. Выбор концевика для локальной сметы определяется вариантом применяемых индексов, установленных Минстроем России для конкретного региона. Если для региона установлены индексы к элементам прямых затрат, мы рекомендуем расчет выполнять следующим образом. В строках сметы применяйте пересчет индексации по видам работ или объектов строительства. Вы определите в текущем уровне цен оплату труда в каждой строке, как этого требует методика 421, но не только. Вы будете знать стоимость каждой строки в текущем уровне цен в целом, в том числе и эксплуатацию, и материалы. Напомню, что после применения индексов набор основных итогов будет хранить затраты в текущих ценах, а набор базисных итогов затраты – в базисных ценах. Для оформления расчета по требованиям методики 421 мы рекомендуем выбрать концевик BIM номер 2. В концевике величина по оплате труда показана в текущем уровне цен без указания индекса. Она рассчитана в строках сметы, а эксплуатация машин и материальные затраты в текущих ценах по смете определяются уже в концевике где к итогам в базисном уровне цен применяются индексы. Для эффективной работы со сметой мы рекомендуем перед началом работы в настройках подключите и настройте пересчет индексации по видам работ для всех строк сметы. Если предварительная настройка сметы не была сделана по каким-либо причинам, используйте групповые операции. В пересчетах и в концевике Используйте таблицу с индексами Минстроя. Спасибо за внимание. Желаю вам творческой работы. С вами был Александр Курочкин.